Давайте посмотрим, что же камни подскажут. Какую информацию дадут. На что надо обратить внимание в ближайшее время. Сегодня общее, без номеров, без вариантов. Единственное, что нам к камням будут помогать малые русские карты. Не надо вам сегодня загадывать. Будете получать общую Информацию. Итак, гадание в пятницу тринадцатого. Но сегодня, знаете, кто нам велел погадать? Вот так. начнем со звезды в общем то это такое яркое поле которое говорит вот такие будут события которые тебя могут осветлить дать тебе стимул идти вперед смотрите тут карта молнии молния то есть может быть через кризис через э, нежелание вас какие-то темы могут объярчаться. Смотрите, и тут, как интересно, тут и тут озарение. Но тут вот как ситуация, которая, когда мы из трудной ситуации мы выходим, пытаемся выпрыгнуть, идти вперед, как пробка от шампанского. Здесь очень интересно, лег камень такой, который говорит, экспериментируй, пробуй, не сиди сиднем, иди вперед. И карта озарения, то есть, дорогие мои, Многие из вас получат озарение, особенно те, у кого в дни рождения есть цифра 3 и 5. Вот, получат озарение. Что еще камни говорят? Камни говорят «лови подсказки извне», обращая внимание на какие-то обрывки фраз, которые мимо люди проходят. «Иди в толпу». Через две недели трехдневный период начинается – где надо идти в толпу для получения специальной или не специальной каких-то информаций. Потом, через две недели, начинается период, когда через ваши внутренние позывы, ваши внутренние идеи вы начнете что-то делать по-новому. Смотреть сначала мы как бы смотрим, примеряем в голове это, вот. делаем такой сценарий, и потом мы идем вперед и экспериментируем. Я называю этот камушек с ушком. Вот необычное что-то. А вот я пойду другим путем. А я его сделаю так. Вообще скажу вам, камни насыщенные, но они такие, знаете, монотонные. То есть иди вперед. Тут главное не останавливаться. Немножко можно фантазировать. Из этих фантазий получатся правильные выводы. Фантазирую необычно, нестандартно. И... Вот этот камень рассказывает, что вы благодаря фантазиям, вот этим таким озарением, таким ураническим, как будто искры внутри летают, молнии с идеями, вы вот тогда получите ускорение в своей жизни на правильные, скажем так, на правильные решения ваших глубинно заложенных целей, а может быть решений глубинных проблем в том числе, Теперь мы переходим сюда. Что же может вас как бы вот тормозить? Что же тор тормозит? Может быть, вы на это не обращаете внимания. Ну, тут момент такой. Карта лошади, она говорит о лжи, о каком-то искажении. Даю вам подсказку на ближайший месяц ничего не врать нигде не врать, если к вам кто-то прилип, как рыба прилипала, с каким-то вопросом, на который вы не хотите давать четкий ответ, просто вы в этот момент говорите, извини, сейчас не могу ответить на твой вопрос, да? Итак, что же будет глубинно всплывать, помимо вашей воли, скажем так? Этот камень, он рациональный, он э, тоже, кстати, работящий, он творческий. То есть через 10 дней начнут открываться у вас, те, кто просмотрел это видео, сегодня оно мистическое видео, записанное в пятницу 13-го, начнут открываться, как цветы раскрываться, творческие бутоны, которые у вас внутри находятся. Энергетический бутон наконец-то даст рост. Это мой подарок вам, дорогие мои, те, кто часто посещает мой канал. Идем дальше. Дальше. Этот камень такой, он как подарочный. Он подарочный. Это говорит о том, что необычные подарки в ближайший месяц вы получите. Подарок может быть и как идея, которая прилетела. Подарок может быть и и как человек, который подошел. Смотрите. Чувствуете? Который подошел в, в толпе, или вы познакомились с компанией, и этот человек, он или она, вдруг, вдруг, потому что вы ему ей симпатичны, предложила что-то. Э, но такое, которое требует э, длительного вложения вашего времени, в первую очередь, вашего участия. Обратите внимание, что вам там предложат. Может, даже на первый момент вы подумаете, так это не моя тема вообще. Причем тут я и вот эта тема. А вы обратите внимание, в этой теме будет что-то подарочное для вас. И вообще, если смотреть линию работы, ну не то что работы, но тут как бы работящие камни, то есть вы уже стоите, вы, может быть, не все из вас подозревают, вы уже стоите в теме изменения ваших, скажем так, производственных возможностей. Изменение своей сущности в чем-то, перемены это хорошо. Я надеюсь, у многих из вас эти перемены начались уже в 2022 году. Очень хорошо. Еще тут интересная карта, что говорит: не настраивайся на большие тусовки, не настраивайся на большой комфорт в теме поваляться у телевизора или посидеть у компьютера и в любимую игру грохать 2-3 часа один раз три дня, да? То есть э, не увлекайся. Большие планы на какую-то, на, какую на, на чью-то вечеринку не строй. Э, э, как сказать, ну вот на чей-то день рождения. Может быть, вы строите планы. Вот я поеду на чью-то свадьбу, там будет круто. Там, может быть, не так круто. Там подсознательно вы почувствуете или свою ненужность там или свое ощущение, что вот вы живете на другой волне, чем вот эти люди. Ну вот как вариант. Теперь переходим сюда. около дома лежит карта ну, тут, конечно, ромб, Ну, давайте воспринимать сегодня как дом. Лежит застойная тема – болотце. Болотце, когда вот что-то надоело, что-то муторно, что-то надо, пора тихонечко вот сдвигать. Для того, чтобы сдвигать, нужно какое-то какое свидание. А может быть, наконец-то кого-то в дом позвать. Надеюсь, многие сегодня как бы общие гадания, Но многие поймут, о чем я говорю. Может быть, хватит жить как отшельник, как отшельница. Скрывать себя, как черепаха в панцире. Тут что-то надо делать. Хочу сказать, через три недели у вас в теме «Вы и дом» там будет шесть дней, когда можно будет в дом впускать людей и послушать, что они хотят, с какой идеей, с какой энергией они пришли к вам в дом, что они хотят вам подарить. Если человек пришел просто с бутылкой и хочет нажраться вместе с вами, ну вы просто поймете, что этот человек такой, он или она, ну такого может временного. Хотя бы вы, вы знаете, мужчина, смущаясь, приходит с бутылочкой, как бы чтобы разбавить тишину. Там присматривайтесь. В общем, камень фортуны лег рядом с вашим домом. Очень хорошо. Но через месяц обратите внимание, кто тормозит, кто из родственников не разрешает вам в вашем доме делать перемены. Или кто не разрешает вам в дом приводить заводить впускать кого-то может быть вам надо с этим человеком или как-то распрощаться или разъезжаться вот тут такой момент идем дальше смотрите как интересно две карты чертика легло ничего себе это то, что это как информация, которая просачивается сквозь щели. Это зашифрованный очень вот отсек такой. Его можно рассматривать и как затмение. Что такое затмение? Ну, под затмением, в момент затмения что-то происходит, может, из ряда вон выходящее, что-то выплескивающее, что-то открывающее нам глаза. И смотрите, на этот отсек очень много. И лежит камень глаз дракона то есть вселенная за вами наблюдает она наблюдает с кем вы тусуетесь хочет ли этот человек чтобы вы много выпивали или что-то употребляли то есть обратите внимание когда два чертика это такая подсказка не зря же смотрите пятница 13 вот так вот выпали два чертика они говорят Обрати внимание, какая у тебя слабость, какой у тебя порог. Может быть, если у тебя два недостатка или три, то, конечно, в этот год постарайся от одного из них избавиться. Что такое недостаток? Допустим, курение тоже может быть из оперы чертиков. Пьянство, наркоманство, вранье, воровство... Ну, вранье, конечно, там вопрос спорный, но как не то, что спорный, он серьезный. Вранье отодвигает от вашего дома благосостояние, скажем так, да? Итак, что я вижу в этом отсеке? Значит, глаз дракона наблюдает. Что же он наблюдает? Он наблюдает ради своих целей, на какую дорогу, куда же вы хотите ходить. Какой большой у вас процент тщеславия? Может быть, вы идете не по той дороге, лишь бы выпендриться, а когда мы выпендриваемся обычно, знаете, выстебываемся, мы больше платим, чем получаем. Вот тут очень важный момент сочетания этого камня с... вот на этой дорожке. То есть задумайся, нет, слава нужна, обдерчение нужно, как рывок, да, как прозрение. Но тут надо все равно по-любому, смотрите, трудовые камни, да. Не мечтайте в этом году, что вот так вот вам прямо вы ручку протянете и вам на ладошечку прям вот там миллион долларов так кто-то подарит. Вряд ли, вряд ли. Тема наследства, конечно, мы тут не обсуждали, но вряд ли. Этот камень, он лунный, он... Женщины, дорогие мои, внезапно, в ближайшие два месяца, две недели-два месяца, кто хотел, возможно, стать мамами, это возможно, если вы идете, если вы шли в правильном направлении в 2022 году, если вы помогли какой-то старой женщине, особенно к этому подходит тут и... Ну, это рабочий камень, то есть внезапно у вас появится очень новая тема, еще раз повторю. Этот камень тоже неплохой, он выстилает вам гладкую дорогу. Если вы себе скажете «Да, я согласна, я согласен, более монотонно, но с упорством, может быть, лишние 2-3 года я потрачу для прихождения к своей важной, нужной цели, может быть, ради себя, может, ради своей дочери». Может, ради своего мужа, может, ради своей жены. Вот как вариант. И давайте вам подсказка от Кассандры еще посмотрю вот тут. В принципе, карта телеги, она подтверждает то, что я вам сказала. То есть, будь упорным, будь упорной. Кстати, с марта в этом году Сатурн заходит в рыбы. И поэтому до марта, дорогие мои, успейте, успевайте, даже если вы девушка, девочка сейчас смотрит, успейте выставить свою цель и наметить хоть первый шаг, хоть план где-то маленький на бумажке написать, где-то в книжке или в своем блокноте сказать, написать, вот я хочу вот такое, но вот для этого я должна путь, может быть, не близкий, но первый пункт вот такой, и я вот до марта успею сделать первый шаг. Вот, дорогие мои, вам желаю, тем, кто смотрит это видео, удачи. Не забудьте про двух чертиков. С ними надо аккуратно. Да. К концу года советую вам сделать, чтобы хоть только один чертик тут остался хотя бы. И удачи всем нам. И до встречи на моем канале.